Шестой фрагмент задачи D4. Нам удалось ответить на два вопроса. То есть мы нашли общее уравнение относительного движения. И нашли координату при относительном движении в момент T1. Осталось ответить на последний вопрос задачи. То есть найти давление шарика на стенке канала. Напомню, что я уже говорил об этом выше. Мы ввели... Когда мы его рассматривали. Нет, давайте поменяем цвет сейчас. Давайте на оранжевый он у нас остался. Когда мы рассматривали движение и вводили все силы, мы рассматривались, какой силой канал давит на шарик. Силу N. А по третьему закону Ньютона. А нам надо найти сейчас другую силу. То есть силу, с которой шарик давит на. Канал. То есть, вот эту силу N шарика вопрос. Разница между ними только в том, что они что? Противоположно направлены. Но по модулю они что? Одинаковые. То есть, N шарика по модулю равен давлению канала на шарик. А это давление канала мы разложили на что? На две составляющие. На составляющую по оси Z вот эту. N1 и по оси Y. Это Y, это Z. Это вот N2. То есть, определив N1 и N2, мы определим N. Соответственно, определим N шарика по модулю, а по направлению будет противоположно направлено. Эти N1 и N2 у нас фигурировали, напомню, в самом первом уравнении. Вот оно. Вот наше уравнение. Вот это уравнение, которое мы получили. Но поскольку дальше мы ушли к проекции на ось x в проекциях на ось x эти слагаемые они превратились в ноль. У нас они дальше не фигурировали. Теперь, чтобы вернуться к ним, нам надо, естественно, вот это уравнение в любой его форме. Вот в этой, ну, естественно, лучше уже вот в этой, с которой мы работали. И пере, взять проекции, соответственно, на что? На оси Y и Z. Тогда вот эти проекции, соответственно, останутся. Теперь, в проекции на ось Y это уравнение. Чему оно будет равно? Повторюсь, мы вот это уравнение сейчас, вот это уравнение мы будем сейчас проецировать на оси давайте я его выделю на оси Y и Z скопирую и поставлю вот сюда вот это уравнение вот оно давайте прям закроем вот так вот вот так Итак, проецируем на оси Y и Z. Напомню, что вдоль оси, ни вдоль оси Y, ни вдоль оси Z шарик не движется, потому что это в поперечном сечении, поперечное сечение канала. Значит, соответственно, ускорение скорости все поят на эти оси равны нулю. То есть, эта часть равна нулю. Ну и так далее. О направлениях я не буду сейчас снова все перерисовывать, но вот все эти вектора вот здесь присутствуют. А, и еще часть векторов да, я изобразил вот здесь. Помню, да, вот эти вектора. Значит, сила инерции и кориолесовой силы. Вот сила инерции переносного движения, вот сила кариолисового движения. Поэтому, надеюсь, вам будет понятно. Если нет, посмотрите чертеж в учебнике и текст. Итак, проекция на ось. Давайте посмотрим вначале, на что. На ось y проецируют. Ну вот на эту ось. То есть все эти вектора проецируем на ось y. О, извиняюсь, это не о, во-первых, а m. На ось m y. 0 этот вектор равен. А что я здесь исчезла у меня? Где она у меня еще? Пишите, как это, я умудрился. Ну ладно, вот ставим И продолжим. Ось. Что ты будешь делать, а? Ось y Проецируем. Вот этот вектор равен нулю. Проекция на ось Y. Вот этот вектор FIE, он у нас лежит в плоскости в плоскости вот этой рисунка, то есть плоскости в данном случае X, X и Z. То есть его проекция равна нулю. Кориолисов весь лежит по оси Y, но он противоположно направлен. Значит, то есть мы смотрели, что он направлен туда. К чему? Кориолисовое ускорение. Оно ну, у нас направлено омега туда. Да, правильно. Вот хорошо, что я сверился сейчас. Это здесь была ошибка. Но вы потом увидите, что на самом деле кориолисовое ускорение, если правую руку векторное произведение от первого множества ко второму, значит, наоборот, ускорение у нас направлено от нас, а сила инерции направлена на нас. Поэтому здесь будет со знаком минус. весь модуль ускорения сила упругости по оси x направлена проекция равна нулю сила тяжести в плоскости x и x z равна нулю n1 на оси z равна нулю и плюс n2 мы в положительном направлении вот у нас первое уравнение на ось mz проецируем этот вектор равен нулю карьолисовым равно у нас... А, переносная сила инерции равна в проекции на эту ось нулю. Извиняюсь. Это ось Z. Z неправильно. Это кориолисово равно нулю. Стоп. А сила инерции центробежного движения она направлена вот сюда. Угол альфа у нас вот здесь. Проекция у нас вот здесь. Это... Это перпендикулярно этому. А это у нас перпендикулярно этому. Значит, соответственно, у нас вот этот угол альфа будет. Это будет минус... Со знаком плюс... Нет, сила... Это ускорение направлено туда, а сила... А, она направлена по противоположную силу инерции. Минус F... Е... -E умножить на косинус альфа. Дальше какая у нас дальше проекция идет? Сила упругости по оси x равна нулю. Здесь еще первый ноль был. Плюс g. j у нас вниз. Это угол туда сюда. Это у нас уходит сюда. Это у нас вот эта проекция. Так. Здесь у нас неправильно синус альфа, а здесь у нас, соответственно, будет плюс g на косинус альфа с минусом неправильно, в противоположном направлении проекции. Вот так вот. Минус косинус альфа. Далее. Так. Стоп, я уже запутался. Давайте составим рисунок заново. Иначе мы сейчас перечертим здесь все подряд. Итак, вот это наша ось x. Вот наш угол альфа. Вот наша сила g. Вот наша сила так. Центростремительное ускорение. Значит, вот центробежная сила инерции Фи-Е. у нас направлено на нас. Фи ну, по оси Y, грубо говоря. То есть, оси Y на нас сейчас смотрит. Ось Z. Соответственно, у нас будет перпендикулярно оси Y и Z. То есть, как-то так вот, смотрит так, это у нас что будет дальше? Что еще у нас сила упругости? Вот это. N1, N2, но с этим легче всего. Соответственно, по оси Z и по оси Y. Все распределили. Теперь фие у нас. Вот эта проекция. Значит, вот это перпендикулярно этому. Это, это вот это. Значит, это у нас будет все-таки косинус альфа. Это будет косинус альфа, причем со знаком минус. А это будет, соответственно, вот это сюда идет, это сюда, это сюда, это вот это углы между взаимно, между взаимно параллельными сторонами. То есть, вот это у нас альфа. То есть, это будет синус альфа со знаком минус. Минус синус альфа. Вот теперь разобрались. Так, теперь у нас вот получились два уравнения. Извиняюсь, стоп, и еще здесь есть, конечно, n1 и n2. Проекция n1 на ось Z, она как раз здесь вся лежит. Это плюс n1, а n2 у нас равна нулю. И так получилось два уравнения. Первое это 0 равняется минус фи кориолисово плюс n2. Второе 0 равняется минус фи е косинус альфа минус g синус альфа. Плюс N1. Здесь, извиняюсь, N2 Вот у нас система из двух уравнений для определения двух неизвестных. N2 у нас получается равно φ кориолесому. N1 у нас равняется φe синус альфа плюс g... Извиняюсь, я опять начал. Косинус альфа плюс g синус альфа. Ну вот, пожалуй, и все решение. Причем повторюсь, что поскольку мы сейчас N1 и N2 это проекции соответственно на ось Y, это у нас NY, а это у нас соответственно n z, то мы фактически определяем вот сейчас вектор N как что? Как тройку NX, NY и NZ. При этом NX у нас равен нулю. То есть это у нас ноль это у нас вот это число. Давайте мы выпишем. Я сразу посмотрим. И посмотрим, где оно у нас. Вот у нас n1 и вот n2. 0077 и 080. 007, 008. Вот так вот. 007. И 0, 0, 80. Вот это фактически мы определили вектор N. То есть, напоминаю, нам нужно найти в задаче обратный вектор. Соответственно, наш вектор N, давление шарика на стенке канала в этот момент, чему равен? Он равен 0, минус 0, 0, 77, минус 0, 0, 80. Но это все, естественно, в ньютонах. Ну, а модуль этой величины равен, естественно, корень, из чему nx квадрат плюс ny квадрат плюс nz квадрат. То есть, просто прибавляете вот эти три числа в квадрате, вычисляете корень, это получается модуль, который дан здесь задача. То есть, вот искомое давление шарика, оно равно по модулю вот этой величине. По направлению оно противоположно. Кстати говоря, здесь же видно, почему нам понадобилось определение уравнения относительной скорости. то что для вычисления кариолюсовой силы силой кариолесовой силы инерции нам понадобится вот это значение VR. То есть вот для определения вот этой величины напомню, вот она у нас кариолесовая сила инерции, вот она нам нужна. Вот это значение VR, то есть вот это уравнение... Я еще сказал, почему оно нам нужно. Вот это уравнение нам понадобится расписать и вычислить для значит, момента времени t1. Ну, вот это, на этом мы можем закончить решение задачи d4, поскольку мы ответили на все три вопроса. Определили уравнение относительно движения, определили координату относительно... В относительной, в относительной системе отсчета моменты 1 и определили с какой силой давит шарик в этот момент на стенке этого тела А которое вращается вокруг вертикальной оси если будут вопросы задавайте, напоминаю рекомендую при решении еще раз возвращаться к пройденному, к пройденному материалу ну и естественно к учебникам по соответственной Теме, в данном случае это тема «Сложное движение материальной точки».